Здравствуйте, меня зовут Елена Красноперова. И данное видео я записываю для Дорис Костей Мендоса о прохождении базового курса Таро-Нумерологии. Что меня поразило в этом курсе, это структура, которая выдает Дорис, все по полочкам разложено, никакой воды, все с к... Настолько сконцентрирована вся информация, и она позволяет именно за <связычных> прохождение вот этого базового курса мы составили Тару-карту свою. И что, так как я уже Тару раньше изучала, пробовала ее вернее, изучать, <связычных> мне она никак не давалась. Очень много всяких терминов, нюансов. У uh, Дорис, что мне понравилось, она это все сжала настолько концентрировано, что эта информация просто вот она так вот прям разложилась по полочкам, и сразу видно, где твоя мотивация, где твое предназначение. Uh, и как это совместить на основе четырех параметров, которые мы разобрали на курсе uh, да, позволила именно вот собрать вот этот целостный пазл. Прямо вот она настолько, эта картинка сложилась в единое, и настолько легко это прошло, и комфортно. И я очень рада, что я на этот курс попала, и то, что Дорис дальше еще хочет делать дальше продвинутый уровень, который я тоже хочу пройти. И я думаю, это будет очень просто бомбезный.